Всем большой привет! На связи Евгений Карташов. Это следующий урок без, из бесплатного курса Bizon. На котором мы с вами в рамках которого мы с вами научимся создавать вебинары, автовебинары, комнаты для вебинаров, проводить аналитику, статистику, интеграции и многое, многое другое. Иными словами, пройдя этот курс, вы будете полностью понимать, как вам запустить свой вебинар, марафон и автоматизировать его. Я напоминаю, если вы случайно попали на этот ролик и не знаете, что у нас есть предыдущий, то, во-первых, у нас есть обучающий плейлист, в котором будут все уроки. И в первом уроке, вводном, где я рассказывал про структуру курса, я... Предстал перед вами с веб-камерой, с вами поздоровался, чтобы вы понимали, кто с вами разговаривает И э, сказал вам, что по ссылочке в описании вы сможете э, зарегистрироваться на курс и получать все уведомления в телеграм-канал Давайте еще раз это продемонстрирую То есть под вот этим роликом находится ссылка на вот эту страничку, где есть три шага Шаг номер один — это регистрация на платформе Я рекомендую пройти регистрацию именно по этой ссылке Шагом вторым, вы нажимаете на получить уроки, таким образом вы подписываетесь на обучающего бота в Телеграме, у которого будет меню, и в этом меню вы сможете выбирать уроки, которые вам необходимы, то есть создание комнаты, проведение вебинара, аналитика вебинара, то есть это все будет там. И также есть кнопочка на подключение к чату, где вы сможете задавать вопросы, получать на них ответы. Поэтому не упускайте этот момент, нажимаете на ссылку в описании, заходите на эту страничку, регистрируйтесь и получаете уроки. В этом уроке мы с вами поговорим про регистрацию. Я напомню, что в каждом ролике существует навигация. Вы сможете всегда открывать навигацию и увидеть пос посекундно, в какую минуту, про что мы с вами будем говорить. Поэтому если вы потом в будущем вдруг вспомните, что где-то мы с вами что-то обсуждали, а вы не помните, где это, открываете уроки, смотрите навигацию, и таким образом вы сможете все это дело узнать, вспомнить и пройти именно тот блок, который вам, вам интересует. Также я вас попрошу поставить лайк и подписаться на канал, если вам эта тема интересна, так я буду понимать, что то, что я делаю, это для вас полезно. Это ваше виртуальное спасибо. Итак, поехали. Переходим к регистрации. С регистрации все достаточно просто. Вы нажимаете на кнопку регистрация, Попадаете на эту страничку, где ну, продающая страничка сервиса, которая объясняет, что здесь есть вебинары, автовебинары, курсы, касса и демонстрация того, что, что и как здесь происходит. Все это можно пропустить. Наша основная задача — это пройти регистрацию. Мы нажимаем на «Регистрация». После чего открывается форма, где вам нужно будет ввести ваши данные Вводите всегда реальные данные, потому что, во-первых, вы будете пользоваться этим сервисом И в случае, если вы потеряете доступ, вы потеряете пароль По данным, которые вы указывали ну, при регистрации, вы сможете все это дело восстановить Вводите, соответственно, ваши данные, нажимаете на бесплатную регистрация После чего на почту, которую вы указали при регистрации, именно поэтому она должна быть реальной Вам приходит определенный пин-код вы вводите этот пин-код, нажимаете «Активировать мою учетную запись», и вы попадаете в так называемый дашборд. Дашборд — это та страница, которая вас будет всегда встречать. Давайте пройдемся быстро по дашборду, что это такое. То есть это главная страничка сервиса Bizon. Мы сразу видим, что у нас вверху есть навигация, то есть меню, в которой мы можем заходить на главную. То есть это получается дашборд, то есть где мы сейчас находимся. Мы можем с вами открывать вебинары. Да, то есть страничку с вебинарами Мы можем открывать курсы и тесты Можем открывать кассу, личный кабинет И обращаться в поддержку В данном случае техподдержка Это ну, конкретно вот эта ссылочка на поддержку Это просто блок сервиса Bizon Где они рассказывают какие-то полезные материалы То есть Здесь можно смотреть по разным блокам По разным направлениям Подсказки, как сделать то или другое Возвращаемся обратно также у вас есть бонусы, это уровни вашего аккаунта, Здесь, в зависимости от того, сколько вы проводите вебинаров, сколько у вас комнат. У вас ну, на сервисе присутствует небольшая геймификация, которая позволяет вам зарабатывать виртуальные жетоны, и эти жетоны превращать В разные сервисы и услуги То есть вы сможете себе продлевать комнату Бесплатно за счет вот этих бонусов Увеличивать количество пользователей На вебинарах, на курсах и прочее Потом, если это будет интересно, мы это все разберем Пишите да, об этом, если вам это интересно А так, в целом, все написано на русском языке Все достаточно легко и просто И с правой стороны у вас написан Аккаунт ID и ваша почта Соответственно, модератор выйти, выйти на всех устройствах С правой стороны мы видим Небольшую информацию Опять же, это ID аккаунта Выбранное имя для входа на сервис То есть это, грубо говоря, домен второго уровня Потом поймете, что это такое, не обращайте сейчас внимания Основной баланс и бонусный баланс Соответственно, основной баланс Это тот баланс, который вы, вы пополняете напрямую деньгами да, То есть делаете депозит для увеличения денег в сервисе А бонусный – это то, что вы получаете, пользуясь сервисом Дальше, переходим к следующим этапам что вас будет э, больше всего интересовать и что вы будете использовать чаще всего, это вебинары, ну и, соответственно, настройка профиля. То есть проводить курсы, э, использовать кассу и диск в рамках э, «Бизона», я не рекомендую, по какой причине, я честно их никогда не использовал именно для этого То есть я никогда не проводил курсы и не принимал оплату через сервис Bison. Я для этого использую сервис GetCourse То есть у меня все биллинги, ведение клиентов, все транзакции, то есть CRM-система у меня идет на GetCourse А сами вебинары я провожу через... Бизон, потому что трафик идет и из Git-курса, и из YouTube, и из BootHelp, и из других сервисов Они все идут на единую комнату, в которой проходят все эти трансляции В этом случае это все становится удобно Поэтому эти моменты мы с вами рассмотрим, но основной акцент я на них делать не буду да? то есть еще, еще раз, моя схема работы очень простая Трафик у меня идет с BootHelp и Git-курса, а сами вебинары у нас происходят именно на бизоне. Что вам необходимо знать? Ну, во-первых, если мы открываем вебинары, это то, то, чем вы будете пользоваться больше всего. А с левой стороны мы видим с вами вебинарные комнаты. В рамках вашего тарифа у вас будет доступно 30 комнат. А вы можете создавать и добавлять домены для Bizon а так, чтобы когда пользователь приходил на вебинары, он открывал не страничку Start Bizon, да, вот эти длинные странички вебинарные. Сейчас давайте, ссылка для зрителей. То есть, чтобы пользователю вы отправляли не вот эту ссылку, а не вот эту ссылку, да, то есть именно э, дефолтную статическую, которая есть на бизоне А ссылку, которая есть на вашем домене да, То есть если вы хотите реализовать эту схему, это делается через добавление доменов Есть мультикомнаты и есть видеоферма Но чаще всего пользуются именно вебинарными комнатами Создается вебинарная комната, э, настраивается вебинарная комната И, соответственно, когда пользователь проходит по ссылке он попадает на сам вебинар, здесь его встречают, соответственно, вы как спикер, с правой стороны идет заранее подготовленный чат. Структура вебинаров, мы не будем разбирать, как проводить сам вебинар с точки зрения того, что должно быть на вебинаре, то есть какая у него там контентная часть, продающая часть, это вы все делаете сами. Да я просто вам могу сейчас быстро показать, что, каким образом может выглядеть ваш автовебинар. То есть структура автовебинара, она очень простая. В указанный момент стартует вебинар, где начинает идти проигрываться видео из YouTube, и идут диалоги в чате. Да? То есть диалоги полностью прописаны, вы можете отвечать от стороны модератора, от стороны обычного пользователя. И таким образом идет полная имитация живого общения. В идеальном случае на вебинаре присутствует живой модератор, который отвечает на сообщения живых людей. А в остальном идет полностью движняк, Именно такой, какой он должен происходить В конце вебинара заканчивается И человек переадресовывает на страничку со спецпредложением Это то, что а, у вас должно получиться в итоге Но по сути, а, мы с вами, соответственно, уже в следующих роликах Будем создавать именно комнаты, с которых, с ко в которых мы будем с вами проводить вебинары То есть это все до следующего урока а, Сейчас, на сегодня, ваша основная задача — это пройти регистрацию на сервисе а После чего вам необходимо донастроить ваш аккаунт а именно ознакомиться с его возможностями. То есть вы нажим, мы, мы нажимаем на аккаунт, нажимаем на нашу почту, с которой мы регистрировались, и мы с вами видим, что у нас есть тарифы и услуги на вебинары, на курсы, на кассы, на рассылки писем и на хранилище. То есть часть из этих функций можно использовать отдельно, а можно не использовать вообще. То есть в моем случае я использую обычно просто вебинары, и у меня тариф идет стандартный, 2 рубля за место. То есть если человек пришел на вебинар, за его присутствие на вебинаре я плачу 2 рубля. Если он не пришел на вебинар, я ничего не плачу. Для меня это максимально самый удобный формат. То есть, вот смотрите, есть форматы, вебинара, форматы тарифов. Старт — 2 рубля место. Есть в пакеты поддержка 500 рублей в месяц за 30 мест. То есть, это на вебинар может прийти максимум 30 человек. А энергия, это 2120 120, соответственно, мест А Здесь выбирайте уже из масштабов вашей школы из вас, из, Исходя из масштабов того, сколько людей у вас ожидается Но я просто использовал всегда старт, 2, 2 рубля за место и Мне этого было, в принципе, достаточно С учетом того, что в этом формате у меня работают автовебинары То заплатить 2 рубля за проведенную презентацию для человека Я не считаю чем-то сложным А в целом все, то есть это тариф старт, который я использую а потом, что еще здесь может быть? А, точнее говоря, не может быть, а вопрос по пополнению счета, да, чтобы вы могли уже работать с платформой. Нажимаете на пополнение баланса, а, выводите сумму не менее чем 400 рублей, вводите от имени кого вы сделаете заказ, то есть в моем случае Евгений, почта такая, это рабочий телефон. А, это необходимо внести один раз, после чего всякий раз, когда вы будете пополнять систему, она уже заранее будет прописывать ваши данные. Вы нажимаете на «Оформить заказ», вас перебрасывают на сервис, ну, на платежный шлюз, на котором вы производите оплату, и эти деньги моментально зачисляются вам на ваш основной баланс. Есть еще полезная функция, называется обещанный платеж. Суть заключается в том, что если вы по какой-то причине забудете продлить тариф, либо у вас не будет хватать денег, вы можете поставить что При нулевом балансе аккаунта сохранять аккаунт активным на одни сутки То есть у вас будет плюс 24 часа на внесение оплаты Иногда это критично, поэтому если для вас этот момент значим То ставьте вот эту настройку активно Таким образом, если у вас заканчивается тариф Вам не нужно судорожно переживать и бежать на пополнение У вас есть на это как минимум еще одни сутки дополнительно а Дальше в движение средств вы можете увидеть все ваши пополнения И, соответственно, расчеты по каждой из комнат по затратам в удобном формате вы можете посмотреть суммы ваших пополнений, суммы ваших списаний и посмотреть конкретно затраты по каждому из дней, что, в принципе, достаточно удобно. А дальше, что здесь еще может быть? Это интеграция, мы сейчас это с вами разбирать не будем, но что вы должны знать, что вы можете интегрировать... Сервис с разными сервисами рассылок. То есть это может быть SendPulse, если вы используете для... А, то есть вы можете имитировать сам процесс рассылки всех необходимых сообщений о том, что человек зарегистрирован на вебинар, что необходимо зайти на вебинар с помощью э, функций, которые реализованы в самом бизоне. То есть вы можете зарядить всю серию писем именно здесь и совершать рассылку ваших писем через SendPulse, Mailgun, Spart пост, да, либо какой-то произвольный SMPT сервер. Но в моем случае я это не использую и вам делать этого не рекомендую, потому что когда вы складываете все, в, ну то есть когда вы пытаетесь положиться полностью на сервис один и все оставляете именно в рамках одного сервиса, то если с сервисом будут какие-то проблемы, то у вас могут не улететь письма, а могут быть еще какие-то проблемы. потому в моем случае у меня e-mail письма всегда шли через GitKourse. А если это обращение через социальные сети, то это либо также через мессенджеры гит-курса, либо дублирующие сообщения в BotHelp, также в мессенджерах. И таким образом получается у меня стопроцентная доставляемость писем, 100% отрабатывание вебинара, потому что вебинар отрабатывает на бизоне всегда хорошо. И вся аналитика дальше уже идет по CRM-систему. В моем случае я использовал GitCourse. Но в рамках Бизона также возможна интеграция прямая с сервисом AMO CRM. То есть вы можете напрямую подключить сервис AMO CRM, и он будет понимать, что у вас человек был на вебинаре, что он пришел соответственно, на сам вебинар, был до конца, нажимал на кнопку и оформил заказ. Если вы используете AMO CRM в работе, то для вас это будет достаточно полезная опция. А В целом, сейчас, как это все подключается, мы с вами разбирать не будем. Задача этого урока была помочь вам в регистрации, объяснить, что вам необходимо делать. Еще раз, первое, указывайте при настройке, при регистрации вашего аккаунта ваши реальные данные, то есть имя, фамилия, телефон, e-mail, на случай, чтобы у вас не возникало никаких проблем, во-первых, ни с оплатой, ни с восстановлением доступа, если вдруг что-то произойдет Настройте правильно ваш профиль Выбирайте тариф стандартный и пройдитесь по настройкам, посмотрите, как все это работает И на следующем уроке мы с вами уже создадим вашу первую комнату для вебинаров Я покажу, куда и что вносить, какие есть определенные скрипты, какие тонкости, как загружать картинки, музыку, которая стартует перед вебинаром И все это уже будет в наших следующих уроках а Поэтому еще раз, для, если вы случайно попали на этот ролик, я напоминаю, что ссылочка на регистрацию на этот курс есть под этим роликом, проходите регистрацию на платформе по вот этой ссылке регистрации на платформе и подключайтесь обязательно к боту, потому что как только выйдет следующий урок, а вы сразу же получите уведомление в боте, сможете посмотреть урок одним из первых, и вам больше не надо будет за чем следить. Прошу вас поставить лайк этому видео, и если есть что написать, напишите комментарий, и мы с вами увидимся в следующем уроке. Все, пока-пока, на связи был Евгений Карташов.